Алоха, соратники и коллеги, да и просто сочувствующие. И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат, и меня вылечат. В прошлом видео мануале мы разобрались с тобой, товарищ, со вкладкой Finder и метаданными. Если ты по какой-то причине пропустил этот видосик, то ссылка будет в описании, либо вот тут. И без лишней воды пойдем дальше а дальше у нас вкладка input где ты сможешь настроить входные каналы рекордера такие как источник входного сигнала настроить конфигурацию микрофонов для четырехканальной vr-записи high-pass фильтр значение входного лимитера переворот фазы фантомное питание питание для подключаемых капсулей от zoom к примеру от zoom h6 задержка входного звукового сигнала, настройка совмещения каналов, совмещение ручки гейна для нескольких каналов, настройка кнопки Prefader Listening и функция автоматического микширования. Ну а теперь немного поподробнее. Во вкладке Input Source ты можешь настроить тип входного сигнала, будь то это микрофон, который подключен через акселар, или линейный вход, к примеру, гитара, которая подключается через TRS-разъем. Для цифродрочеров оставлю техническое описание того, чем отличаются два этих разъема. Ставь на паузу и наслаждайся, дружок. Насчет USB в этих разделах не знаю. Не хочу нагореть чепухи, чтобы ты потом строчил в комментариях, что я нуб, не шарю нифига и так далее. Но как мне кажется, это что-то связано с подключением данного девайса как звуковой карты к компу. Возможно, в этом случае это будет иметь хоть какой-то смысл. Во вкладке Ambisonic Mode ты можешь настроить свой дорогущий четырехкапсульный микрофон для записи звуков 360 для VR видосиков, либо игр. К сожалению, Энова не имею и не сталкивался пока с этим, посему пиши в комментариях, что, как и зачем, всем будет интересно почитать про это. А если вкратце, то тут ты можешь выбрать из представленных технологий формат записи 360 и не париться с балансом, так как для регулирования громкости всех четырех каналов Zoom любезно предоставит одну ручку гейна и все правильно перекодирует для дальнейшего продакшена. А во вкладке Make Position» ты будешь должен выбрать положение микрофона, то есть капсулями вверх от основания микрофона, вниз или сбоку. С High с фильтром все просто, здесь ты можешь настроить частоту среза низких частот для каждого канала по отдельности или для стереогрупп, как в моем случае на каналах 3 и 4. Во вкладке Input Limiter, индивидуально для каждого канала, либо для стереогруппы, ты можешь настроить лимитер. В новых моделях F8N появился новый гибридный лимитер. Где чтобы не разобраться в нем, нужно быть ну просто безнадежно тупым. Короче, выбирая вариант On Advanced, у тебя для настройки остается лишь один пункт, а это значение Target Level, ну или значение Threshold, наверное, знакомое тебе по компрессорам. В общем, это значение, выше которого данный лимитр не даст перейти сигналу и нежно его попросит придержать коней. Что защитит твои записи от цифровых пиков и перегрузов. Сам лично пользуюсь данным лимитером, и он меня полностью устраивает. А если ты олдфак и любишь все по классике, в миссионерской позе, естественно, то, пожалуйста, выбирай значение Normal и занимайся Хамасутрой со стандартными настройками лимитера. Тут тебе и настройка колена, значение Threshold, ну и так далее. Phase Invert Поможет тебе в том случае, если ты пишешь интервью одновременно на петличку и пушку, и возникает фазовое вычитание, чтобы понять и услышать, что происходит в записи конкретного микрофона, приходится постоянно его солировать. В общем, полезная функция, которая также настраивается для каждого канала и стереогруппы индивидуально. Насчет фантомного питания, думаю, нет смысла рассказывать. Это любой школьник, зарабатывающий свою тройку, включая музыку, регулирующего громкость микрофонов на классном чаепитии, который устроил физичка, знает. Единственное, что стоит подметить, это подпункт Power Saving. Он помогает немного продлить срок службы батареек в рекордере, так как отключает каждый раз фантомное питание на всех каналах, когда ты прослушиваешь дубль. Плагин Power практически то же самое, что и Phantom Power, только, как я понял, для капсулей от самой компании Zoom, которые подключаются сзади к разъему напрямую, либо через переходник. Хотя я могу и ошибаться, поправь в комментариях, если я ошибся. Во вкладке Input Delay ты можешь настроить задержку каждого сигнала индивидуально, и это нужно для компенсации задержек различных радиосистем, к примеру так как у разных производителей и у аналоговых, либо цифровых эти значения разные. К примеру, на актере ты повесил две разные петлички и две разные радиосистемы, и чтобы сразу произвести некую фазировку сигнала, ты можешь воспользоваться данной функцией. Напиши свои варианты применения данной функции. В разделе Stereo Link Mode ты можешь назначить, в какие группы можно объединить два моносигнала в один стереосигнал. И если ты используешь для записи микрофонную технику MidSight, ты можешь выбрать эту функцию в этом разделе и уже впоследствии не париться с перекодировкой сайт-канала на постпродакшене. Функция TrimLink Полезно в том случае, если ты используешь, к примеру, два канала вместе в стереолинке и хочешь одной ручкой регулировать уровень гейна и громкости каналов. В моем случае у меня на каналах 3 и 4 стоит стереолинк, куда я пишу два микрофона по технологии ORTF, и Я их объединил в одну группу и теперь могу регулировать значение гейна одной ручкой. То же самое касается и фейдера. PFL Mode это функция прослушивания до фейдера, и здесь настраивается то, как будет вести себя кнопка PFL. Включать прослушивание перед фейдером это значение PFL, либо включать значение после фейдера это значение solo. Кнопки PFL мы еще вернемся. Функция Out and Mix призвана помочь нам в случае записи двух актеров одновременно. Она автоматически опускает ручку фейдера на том канале, который в конкретный момент не издает сигнала. И наоборот. А теперь о кнопке PFL. Все, что мы рассмотрели сейчас в настройках Input в глобальном смысле для всех каналах, ты можешь сделать индивидуально для каждого канала по отдельности. Просто нажимаешь на PFL и попадаешь в настройки Input конкретно для выбранного канала, и после нажатия включается функция прослушивания перед фейдером. И да, это никак не влияет на запись, которая продолжает писать все выбранные каналы. Это нужно для более точной настройки канала и во время записи тоже. Не забывай ставить лайки, делиться этим видео с друзьями, ну а мы встретимся в новых роликах. Адиос! амигос!